Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фаберлик прикрас. Безумное количество пустышек, просто очень много, так что готовьте, заваривайте себе чаек. Итак, поехали. По порядку. Начнем с порошков. Здесь у меня альпийские луга, две штуки. Я их вскрываю, пересыпаю в контейнер. Уже позаканчивались. Артикул 322. Порошки абсолютно меня сейчас устраивают. Они круто отстирывают. Белье с ними не застирывание, не застирывание. Они экономичные. Аналогов просто не нашла, девчонки. Их просто нет. Перепробовала много всего. Поэтому это лучший продукт. И еще он гипоаллергенный. И еще этими порошками стираю с рождения детям. Поэтому вообще никаких нареканий к ним нет. Одни сплошные плюсы. Так, гели для душа. Девчонки, потихоньку все заканчиваются. Первая это еще зимняя коллекция. Артикул 2941. Они, кстати, есть на сайте. Несмотря на то, что продукции нет в каталоге, на сайте все есть. Можно по артикулу или по названию интересующего вас товара вбивать, и все найдется. Ну, если есть в наличии. Это гель для душа. Вишневый лимонад. Это действительно вишневый лимонад. Лимитки у Фуберлик сейчас вообще классные. Пенится хорошо, кожу не сушат, и слава богу. Вот этот один из любимых. Это весенняя лимитка. Еще, мне кажется, прошлого года. В этом году не помню, был такой или нет. Это тюльпан. 2765 Это прям тюльпан Я обожаю аромат тюльпана Хотя какой у него там аромат Он очень тонкий, очень изысканный Он еле-еле уловимый, но он есть И вот здесь тоже пахнет тюльпаном Обалденный просто То же самое, хорошо пенится, никаких нареканий, ничего нет так, туалетная бумага, детская, влажная, беру, меня Ксюшка просит, она любит вот влажную туалетную бумагу, она такой педант в этом деле, ей нужно, чтобы все до скрипа, а, и а, вообще штука полезная в доме всегда бывает, 304-01, цена адекватная, смывать можно 40 листов, все отлично. Так, дальше, коктейль, Ксюшка пьет, я пью, нам уже одной пачки на каталог мало, не знаю, наверное, в следующем периоде буду брать целых две по VIP программе да, у меня сейчас две скидки, 70%, они выходят вообще дешево, классно, артикул 156-54, это шоколадный, нам очень, он безумно понравился, просто а мы покупаем кислородные коктейли с детьми, когда ходим гулять, да, шоколадные тоже, и в принципе не отличить, единственный нюанс, я не в шейкере сейчас сбиваю, а капучинатором, и разница, кстати, есть, и она огромная, капучинатором, если на молоке, это прям вот как в магазинах, а там в кафе кислородный коктейль. Потому что молоко еще взбивается, да, но он меня пьет на молоке исключительно. Я могу и на воде попить. Я могу и молоко пополам разбавить. Если взбивать на молоке, есть вот эта пенка, воздушность как в кислородном коктейле. Поэтому очень вкусно. Витамины, состав шикарный, пьем и вот. На постоянной основе с весны. Там много белка. Если планируете худеть, вообще подспорье очень классное. Влажные салфетки кошачьи <laughs> есть тоже всегда в наличии, потому что они очень классно справляются с пятнами. Крестюшка часто может заляпать у меня ковер, диван. Вот этой одеждой, вот этой салфеточкой пройдешься, если сразу по свежему пятну, все классно, супер. Даже со сложными, многими пятнами справляется, Поэтому использую именно как пятновыводитель. 30804. Дальше наклейки. Девчонки, вот эти вот, по-моему, они сейчас уже есть опять в каталоге. Захра что-то там. ароматизированный, классный, 38-26. Мы что-то, как они только появились, только много упаковок набрали. У нас еще, по-моему, одна есть в запасе. И потихоньку Ксюшка себе там делает. Девчонки, когда в гости приходят, они там делают красиво. Они такие золотые, держатся достаточно долго. Если мочалкой как бы не тереть, да, то все нормально, все классно. Вот так взять, побаловаться. Вполне себе такое. Мицеллярная вода из линейки «Эксперт», которая у нас с вами с красным крестиком, которая у нас с вами косметевтика. Не только косметический, но и лечебный продукт. Артикул 1668. А вот эта мицеллярная вода и вербены являются самыми любимыми у меня. Они абсолютно, ну все индивидуально, конечно, не щиплет мне глаза, хоть ли из бутылки. А вот эта вода подходит и подросткам. Вот присмотритесь, потому что часто такие вопросы девчонки задают, какую воду взять подростку. Вот, вот эту экспертовскую, прям рекомендую. Практически нет отдушки, вообще не щипят и снимает макияж даже стойкий на ура! Закончилась соль, вот такая. У нас потихоньку вот это все питание выводит. Сильно долго рассказывать не буду. 161,46 хорошая, мало, соленая соль. Так, дальше средство для снятия лака, артикул. Что-то не найду на банке. А, вот он, 149,99. Средство для снятия лака очень мощное. Очень мощное, агрессивное. И жутко, девчонки, вонючее И жутко сушит ногти. Но оно снимает, ну ура, лак. То есть достаточно просто приложить. Не надо ничего тереть, оттирать. На черном лаке испробовала. На лаке с блестками Вообще изумительно. Поэтому, поэтому пока пользуюсь. Оно прям такое, эх, ядерное. Так, дальше. Из серии «Дом». Ультракондиционер для белья любимейший просто органа 118 54 артикул люблю за аромат люблю за аромат на всю квартиру для меня это важно я люблю когда аромат очень яркий и приятный конечно кондиционер вот он относится именно к такому типу белье смягчает все отлично вот сколько сейчас перепробовала кондиционеров все равно лучше фиберлик нету ну вот нету наигралась но еще один правда заказала на зоне попробовать и вот если Пойдет сравнять фабрик? Хорошо, не пойдет? Больше даже пробовать ничего не буду Так, крем из серии детской Ума У нас с вами крем для мамы и малыша 50 мл и артикул я вам не скажу Потому что его на банке нет а, очень классная вещь. Девчонки, присмотритесь. У кого нет таких проблем, допустим, каких-то аллергических, у кого дети не отопики, а просто нужно смягчить кожу, очень-очень хорошо подходит. Себе для ручек вообще восхитительно. Я на лицо его даже на ночь наносила. Приятная очень текстура, потрясающая, увлажняет моментально. Но вот эти вот аллергические какие-то сухости, потому что у меня пристюшки есть, нет, он не справляется. Он смягчает, но не справляется. Мы другим средством пользуемся. Так, мист Дрим терапия. Я прям беру уже, не знаю, по три штуки, надо уже по пять брать, потому что Ксюшка на него плотничком подсела. Ей безумно нравится аромат. 25-59. Она себе перед сном распыляет. У нее прям там стоит возле кровати, и она распыляет себе это облако. Все, вот она мне вчера говорит, мама заканчивается, не знаю, что делать. Вот, понимаете, ребенок прям подсел. Классный мист. И действительно, здесь есть мелатонин, если я правильно сказала. Расслабляет, расслабляет, успокаивает Какое-то чувство вот такое, комфорта дарит Очень классная штука И серия на самом деле тоже рабочая Я беременная, от этой серии Вообще впадала просто в спячку днем и ночью Так, BioGlow тоник закончился Артикул 1338 Девчонки, это тоника И вся серия она с витамином С Витамин С как внутрь, так и наружу Очень полезная штука Наружу он работает как омолаживающий компонент Поэтому к линейке присмотритесь Вот этот мист, тоник он вообще великолепный, очень понравился, все вот к нему никаких нареканий, есть увлажнение, но нет никакой липкости, там никаких излишеств. потом на коже, на лице, все отлично. Дейзик мужской закончился блокбастер, артикул его 3657, очень классный аромат, мужу нравится, все отлично, но больше, тяжеловатый, кстати, сейчас вот на весну тяжеловатый, но сейчас больше новые дезодоранты покупаем, у них как-то ароматы полегче, поэтому... Пока повторять не буду. Так, еще из серии дом. Концентрированный гель для мытья посуды. содоэффект. Артикул 397 с лимончиком, слаймом лаймом. Свежий лайм. 0 плюс. Обратите внимание. То есть тоже можно мыть соски, детскую посуду. Все такое. Средство отлично пенится. Средство экономичный расход. А вообще тоже... Альтернатив средством для мытья посуды Фаберлик по безопасности и по тому, как они работают, я не нашла. Так, патчи One Week Miracle. Тоже не скажу артикул, девчонки, потому что его тут просто нет. А патчи для меня самый работающий Фаберлик. Но они самые узкие. То есть они вот прям узенькие, звездочку уходит далеко узкие и длинные. Но... Вот, для меня я вижу эффект. От патчи ICO океаному я его не видела. Но опять же, каждому свое. А здесь, прям разглаживающие такие синячки. Не синячки, а вот под уходят. Действительно хороший эффект. Это у меня уже, по-моему, вторая банка, и третья, вот сейчас в использовании тоже кончится. Нравится по вид программе тоже выходит достаточно бюджетно, поэтому беру. Две туши отправляю в пустые баночки, хотя они еще не кончились, потому что, как бы, ну, есть лучше, есть лучше, поэтому они у меня просто будут лежать. Я знаю, я не буду ими пользоваться ходами, поэтому я вам сразу о них расскажу. Сейчас у меня на ресницах пила русская тушь, которая очень классная и по эффекту схожа фест-класс, но еще круче. Вот мне про нее напомнили, я ей до Фаберлик пользовалась лет 5, и поэтому если есть лучше, ну зачем я буду брать хуже? Есть лучше и дешевле. Так, с розовым колпачком 553,78, с черным 503,73. Что по факту? Розовый колпачок, кисточка силиконовая, вот такая объемная, широкая. Черный колпачок силиконовая, немножко такая, как восьмерочка. В середине поуже тоже силиконовая. По факту, мне понравился эффект от розовой туши. Она их хорошо ставит, она их хорошо подкручивает. Они практически вот такие, как у меня сейчас, но она отпечатывается. Вот это ее огромный косяк. Она отпечатывается у меня в течение дня под глазками вот здесь. И я не могу ей этого простить, потому что, ну, ходить подправлять тушь, ходить неопрятный постоянно с зеркалом в руке там, или с телефоном, да это не очень удобно. Поэтому вот это ее косяк. У этой туши какой косяк? Она не делает вот таких вот классных ресниц, делает кошачий взгляд, то есть они больше как-то в сторону, а могут получиться паучьи лапки с этой тушью. Кстати, вот эта тушь гораздо чернее, чем вот эта, как показала практика. Мне понравилось их применять в паре, то есть если вы тоже две заказали, но какие-то проблемы с нанесением, да, две в паре. Я сначала наносила с розовым колпачком, а поверх на нее с черным, и тогда у меня тушь, получается, не отпечатывалась, и эффект вау тоже был. Вот так нормально. Поэтому повторять, конечно, больше не буду. Надеюсь, все вам подробно рассмотрел. Если вопросы остались, конечно, пишите в комментариях, все объясню. Так, ума, два средства. Гель-бальзам для стирки и кондиционер-умягчитель. Гель-бальзам для стирки 30517 и кондишн 305.16. Что по этим средствам? Знаете, хорошо работают, все отлично, и отстирывают хорошо, и кондиционируют кондиционер хорошо. Но мне здесь аромата не хватает. Это, во-первых. Во-вторых, я не люблю стирать гелями. От геля может появляться в машине плесень неприятный запах. Если у вас есть такая проблема, обратите внимание на то, чем вы стираете. Если это гели, переходите на сыпучие порошки и увидите разницу. Ну и плюс, что тоже как бы ценно, все отлично. А душка в самом средстве безумно приятная. Она такая цветочно травянистая. Классная, вкусная, все отлично. Эта серия пахнет просто божественно. Вот средство для уборки, очень довольна от него прям по квартире. Аромат чистоты, полы, поверхности натереть, намыть. И просто, вот знаете, классно пахнет дома. А вот у этих средств мне не хватило аромата на выходе. То есть на чистом белье его нет, на высушенном. А мне хочется, я вот это дело люблю. Поэтому, скорее всего, повторять вот эти два средства больше не буду. А если вы не любите аромат, то, конечно, присмотрите, попробуйте, постирайте. Так, у меня здесь еще завалялось. Пихтовита, пихтовита вещь классная, сейчас вот пили февраль-март, пропивали ее вместе с Ксюшкой, когда болели, обалденная, девчонки, вещь в период вот таких вот обострений сезонных заболеваний, 157, 35 артикул, тут капельки, они разводятся водички и пьются, чак пьет. Еще один гель для душа «Лава лимонец», тоже зимний гель для душа «Фруктовый лед». 29,43. Действительно, фруктовый лед. Аромат яркий, насыщенный. А, Ксюшке очень понравилось. Я вот такие вещи не очень люблю. Ксюшка в восторге, поэтому ей всегда заказываю. Серия «Ума» тоже недавняя новинка. Это гель для душа у нас с вами с бананом. 20,80-81. А, классный гель для душа, кстати. Она прям просила еще заказать и именно с бананом. Ей очень понравилось. Пахнет прям бананом, бананом. И для детишек просто супер. Линейка 3+, поэтому она достаточно безопас я думаю по составу все отлично все нормально так дальше зубная паста девчонки 200 плюс вот такая вот все смятые переметы это тоже фаберлик с крестиком косметика 1633 ее артикул 200 плюс я знаю очень многие девчонки консультанта любят просто обожают мне все равно повышает чувствительность это серия Past Faberlic, Я пользовалась через два дня где-то вот так, чтобы допользовать. Но мои тоже все пользовались. Муж, как бы, у него все нормально, он на это не жалуется. У меня вот такая вот особенность у мамы, Поэтому экспериментов, классик, не будем зубы лечить очень дорого. А, ночные прокладки 112,95. Обожаю. Сейчас хорошая цена в этом каталоге. Присмотритесь. И в следующем каталоге там при покупке двух тоже будет вкусная цена. Здесь 7 штук. Они такие огромные. Лыжи. Девчонки всегда смеются. Ну, лыжи, потому что действительно такие огромные. Сзади широкие, с крылышками. А, защита от ну просто великолепно. Невозможно сравнить ни с облиц, ни с чем, девчонки. Вот Кто бы что ни говорил, но невозможно. Те протекают. Эти никогда. Поэтому вот идеальные для меня прокладки. И я беру всегда ночные, потому что вот... Пусть будет лучше побольше, да, а на, а на всякий случай. Хотя дневные тоже великолепные. А, и в запас а, в этом каталоге тоже обязательно наберу, присмотритесь. Они действительно классные. Здесь анионовый чип, а, который обеззараживает еще в то же время. И многие девчонки говорили, я в том числе, что меньше болит живот во время критических дней. Действительно так, я не знаю, за счет чего. Турмалина, за счет еще чего-то. Аналоги а, с анионовым чипом, с турмалином, магнит-косметик, да где угодно их полно, но не работают. Так больше ни одни прокладки. Поэтому классные, суперские, зорские Фух, все, весь пакет с вами разобрали. Быстренько, галопом по Европам. Надеюсь, обзор был вам полезен. Ссылка для регистрации в компанию всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. С удовольствием буду вам помогать. Всех люблю, всем пока-пока.